Всем привет! Настало время отвлечься от праздничных хлопот и узнать подробности последних новостей. Именно с ними прямо сейчас тебя познакомлю я, Елизавета Евтифеева. Итак, поехали. Не попадись под влияние преступников, В КФУ обсудили проблемы финансового терроризма. Учись журналиста с молоту. Школа телевидения Олимп открывает свои двери. Праздник не за горами. Студенты филиалов КФУ вместе отметили наступление Нового года. В настоящее время идет активная борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности. Преступники стали активно привлекать свои махинации и студентов. О том, какие могут быть последствия такой помощи, выясняла Анна Глазунова. К тебе подходит незнакомый мужчина и предлагает хороший заработок. Всего-то нужно лишь обналичить его деньги с помощью твоей карты. Казалось бы, дело двух минут, округленькая сумма у тебя уже в кармане.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 Ильшат Гафуров принял участие в 24-м заседании Государственного совета Татарстана 5 созыва. Депутаты рассмотрели 5 проектов законов Республики Татарстан и 8 проектов федеральных законов. Обсудили изменения в бюджет, а также отчет о ходе реализации программ развития образования в Республике в 2016 году. Доклад внесен в парламент Кабинета министров Республики Татарстан. Расширенное заседание Клинического совета Детской Республиканской клинической больницы состоялось при участии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Казанского государственного медицинского университета КГМА. Основной темой мероприятия стали актуальные вопросы непрерывного медицинского образования, новые формы повышения квалификации медицинских работников. Казань на третьем месте в рейтинге самых интересных новогодних ярмарок страны. По-настоящему сказочные новогодние праздники с детьми можно провести в сказочном городке в Казани. С 27 по 31 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на Спасской башне Казанского Кремля вновь развернется уникальное 3 d мапинг шоу Все желающие смогут посмотреть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекции на фасаде Кремля и даже оказаться участниками шоу. 4 января 2017 года откроется интерактивный музейный комплекс «Городская панорама». В здании Надзержинского 7 будут установлены макеты города в трех временных периодах. Древняя Казань, Казань 19-20 веков, Казань современная. Каждому посетителю будут выдавать планшет с наушниками, который будет выполнять роль аудиогида. Чтобы получить информацию о том или ином здании, нужно лишь нажать пару раз на сенсорный экран. ФИФА представила короткий презентационный ролик о Казани к футбольному чемпионату мира 2018. Вместо Зиланта символом города стал крылатый Барс. В описании к видео говорится «Казань». Даже название города звучит магически. И это так. Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения и славы. К такому юбилею Институт международных отношений истории и востоковедения КФУ подготовился основательно. Кто стал виновником торжества, расскажем далее. Достойное место в ряду крупных ученых Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета занимает заслуженный учителю республики. В прошлом декант факультета русской филологии бывшего татарского государственного гуманитарно-педагогического университета Иршат Гафаров, который 27 декабря отметил свой юбилей. Виновнику торжества исполнилось 75 лет. Ну, я по теме историк. Базовое образование русский язык и литература – Остался все-таки верным тому, что в школе я очень любил историю, географию, но какое-то подсознание, что подсказал мне, надо знать язык. То есть я поэтому поступил на факультет русской филологии, вот эти факультет тогда. Много лет своей жизни юбиляр посвятил науке, во многом став хранителем традиций бывшего гуманитарно-педагогического университета. Теперь Иршат Гафаров с особым теплом вспоминает и рассказывает о своей работе в ВУЗе. 19 лет я работал, очень хорошо назвал коллектив. Это факультет русской филологии и литературы. То есть вот. И хорошие у меня в основном были девушки, хорошие женщины работали. У нас было мало ребят, мало э, мужчин в педальском коллективе. И заодно научная работа. У меня в сегодняшнему дню где-то 13 книг вышли, да, 130 с лишним публикаций различных. Свой юбилей Иршат Гафаров по-прежнему полон творческих сил, обсуждает коллективные работы, принимает участие в воспитании молодого поколения, показывая пример добросовестного изучения научных проблем, при этом деликатно отстаивая свои интересы и жизненные позиции. Коллеги и друзья Иршада Гафарова отмечают его высокий профессионализм, преданность педагогической работе и отличные человеческие качества. Поздравляя Иршада Гафарова с юбилеем, каждый пожелал ему здоровья и дальнейших успехов во всех областях его деятельности. Аделья Шемилова, Леонард Универ Универньюз. Пока студенты будут отдыхать на зимних каникулах, университет захватят школьники. А все потому, что с 9 по 15 января в КФУ пройдет зимняя школа телевидения. Можно ли научиться о телевещания за неделю, узнала наш корреспондент Анастасия Иванова. Зимняя школа телевидения «Алим» пройдет в Казанском федеральном уже во второй раз. В этом году школьников, которые хотят попасть под прицел телекамер, ждет знакомство с азами телевизионного производства и принципами организации телевещания. Именно здесь будущие студенты получат ответы на волнующих их вопросы о мире телевидения, а также попробуют себя в роли телеведущего и репортера. Такое включение в телевизионную среду. Благо у нас ситуации и обстоятельства и условия позволяют. Это возможность почувствовать себя телевизионщиком, ну скажем так, прикоснуться. Потому что многие приходят на первый курс и приходит какое-то разочарование. Потому что телевизионщикам нужно работать. А как, в чем заключается эта работа, не все представляют. Участников будущей школы ждет интенсивная недельная программа. А это экскурсия по ведущим телеканалам Татарстана, мастер-класса от телевизионных практиков, участие в съемках программы, ток-шоу и много другое. Например, в таких специально оснащенных студиях участники школы будут учиться записывать свой первый стендап, читать суфлер и, может быть, даже выходить в прямом эфире. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Универньюз. Спортивно-оздоровительный лагерь-буревестник, украшенный изумрудно-зелеными соснами в новогоднем одеянии. В субботу принимал шумных и веселых гостей. Представители Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ собрались здесь на предновогодний праздник, чтобы почувствовать себя одной сплоченной семьей, завести новых друзей и зарядиться позитивными эмоциями. Студенты Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ вместе отметили наступление Нового года в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник».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 Тагониева. Они вручили командам зимних забав подарки и пожелали ребятам крепкого здоровья, радости и успеха. Елизавета Евтефеева, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз. На этом у меня все. Пусть зачетная сессия вам не портит настроение, ведь уже совсем скоро новогодние праздники. А я прощаюсь совсем ненадолго. Пока-пока.